Приветствую вас на 14 бонусном уроке пошагового тренинга канала с нуля до первых денег». Тренинг записывался совместно с Филиппом Продом в рамках нашего основного двухмесячного тренинга «Трафик менеджер». Тренинг закончен. Конечно, за 14, точнее за 13, за 13 уроков длительностью порядка 30 минут нереально рассказать все о Ютубе но такой задачи и не ставилось задача ставилась дать вам пошаговую схему развития вашего канала именно пошаговую вы получили необходимые знания для создания, оформления, оптимизации, наполнения, развития и монетизации вашего канала сейчас вы можете масштабировать свои знания создавать новые каналы, монетизировать их и получать еще больше денег, в рамках этого начального курса, а он именно начальный курс, я не рассказал две очень важных темы. Сделано это было специально, чтобы не перегружать курс информации. Я считаю, что информация должна даваться дозированно по мере усвояемости. Значит, о чем же я умолчал и не рассказал вам? Я не рассказал вам о YouTube-аналитике, это мощнейший инструмент, позволяющий проводить анализы ваших рекламных кампаний. Без этого никак, чтобы просто не тратить деньги понапрасну. И я не рассказал вам о связанных веб-сайтах, о работе YouTube со связанными веб-сайтами. Это очень эффективный инструмент для тех, кто занимается продажами через YouTube, нагоном трафика на какие-то ресурсы ваши, те, кто продвигает свои проекты, собирает рефералов команды через YouTube, то ссылка в описании видео, конечно, неплохо работает, но значительно эффективнее работает активная кнопка в самом ролике. Но информацию о YouTube-аналитике и о работе со связанными сайтами вы можете получить, опять же, в свободном доступе на YouTube, либо от меня. Итак, что же у нас на сегодняшнем занятии? на сегодняшнем нашем бонусном уроке, как было сказано в начале, Я вам сегодня расскажу именно о бонусах. Конечно, самый основной бонус, он у вас уже есть. То есть, если вы честно относились, добросовестно относились к выполнению заданий на этом тренинге, основной бонус – это ваш развитый канал. Я очень надеюсь на то, что вы не проходили этот тренинг как компьютерную игрушку на прохождение, то есть, что основной целью у вас было именно развития канала а не просто пройти тренинг до конца но это бонус который вы заработали сами он вам еще очень много полезного принесет значит, какие же бонусы от меня их достаточно много я сейчас постараюсь перечислить в порядке их значимости значит первый бонус который получают все вы получаете Чек-лист продвижения видео. Этот чек-лист будет постоянно обновляться. Постоянно обновляться. Я вам рекомендую периодически заходить на страничку данного урока и скачивать обновленный чек-лист. Второй бонус. Также этот бонус будет доступен для всех, кто добрался до этого 14 занятия. Добраться до него, просто указав в адресной строке, YouTube Master 14 не получится То есть нужно будет Честно выполнять все предыдущие занятия Это бонус связанный С бесплатным доступом Ко всем моим последующим тренингам Какие я еще планирую Тренинги записать Я вам сейчас два слова скажу Это Тренинги связанные С монетизацией канала То есть я сейчас тестирую Один из Метод, которым пользуются уже очень многие давно Я хочу его проверить на себе, показать результаты И вот будет такой мини-тренинг, посвященный именно монетизации Конечно, для того, чтобы этот тренинг пройти Необходимо иметь вот те знания, которые вы получили в рамках вот этого первого тренинга Канал с нуля для денег Следующий тренинг, который я однозначно запишу Этим я занимался достаточно долго Это продажи через YouTube Ну и сейчас продолжаю заниматься Я именно в этом тренинге расскажу Очень подробно о привязке сайтов О YouTube-аналитике Этот тренинг будет интересен тем Кто захочет заняться партнерскими продажами Захочет использовать SPS-сети для заработка Кто раскручивает свои сайты, блоги об этом тоже я расскажу в данном тренинге. И этот тренинг будет интересен тем, кто собирает реферальные команды через YouTube. Ну, сетевики, люди, двигающие любые проекты в интернете. То есть вам потребуются люди. И я покажу в этом тренинге, как грамотно это все делать через YouTube с минимальными вложениями денег. Отдельный тренинг будет посвящен платной рекламе AdWords, созданию видеокомпании в EdWords. Мне это очень нравится, эта тема мне просто ну, безумно захватывает. Я считаю, что это один из лучших платных методов продвижения видео. И будет отдельный такой мини-курс, в котором я расскажу ну, все знания, которые я получил, проходя сертификацию по AdWords, общаясь с их поддержкой, с личным менеджером. Вот все это вы получите в виде такого пошагового видеоурока создания компаний в Google AdWords. Вот ко всем этим тренингам вы получите доступ. Вам придет письмо на почту, так что, пожалуйста, пользуйтесь почтой, которую вы использовали в процессе прохождения тренинга. Вам придет письмо со ссылкой на этот тренинг. Тренинг будет платный, но для вас это все будет абсолютно бесплатно. Вот такие два бонуса, которые получают все. Третий бонус, который получают только те, кто прошел тренинг до конца, кто смотрит вот это вот 14 занятие, и кто подключил свой канал по моей реферальной ссылке к медиа-сети Квизгрупп. То есть вы стали членом братства, то есть вы попадете автоматически в таблицу Братство Квизгрупп и у вас будет возможность получить доступ к закрытой части проекта соцгуру именно в этой закрытой части будут выкладываться все самое интересное мои платные тренинги именно в этой закрытой части будут вестись какие-то приватные обсуждения закрытая часть соцгуру это будет аналог закрытой группы ВКонтакте которые мы создавали для тренинга с нашего основного. Все самое интересное из группы ВКонтакте я перенесу на сгруппу в закрытый раздел. Сейчас в закрытом разделе на данный момент, в момент записи этого урока, доступно содержание нашего тренинга с расчесовкой, с со ссылками на освещаемые вопросы в роликах в этом тренинге. Но То, что одно время было у нас открыто. И практически все получили возможность спокойно перемещаться по урокам тренинга. Сейчас это закрыто и доступно будет только тем, кто прошел тренинг до конца. Вот такие три бонуса, которые получают практически все или все, просто пройдя этот тренинг до конца. Следующие три бонуса, они уже будут даваться за что-то. То есть я их буду обменивать. Но, естественно, я их буду обменивать только на одно – на отзыв о тренинге Как писать отзыв О чем там Какие вопросы должны быть освещены Я скажу чуть позже Но теперь сами бонусы Что же это за бонусы Вы можете их получить все Если запишите, например, три отзыва да? Либо можете выбрать какой-то один Значит, первый бонус Первый бонус это Комплект скриптов Для фейсбука, одноклассников И контакта С авторской методикой работы с этими скриптами. Там часовой видео урок, как все это настроить. Сразу хочу сказать, этот комплект скриптов мы с Филиппом покупали за 23 доллара. Вот вам он идет в обмен за ваш отзыв о тренинге. Второй бонус. Если вы не хотите, например, сами заниматься этими скриптами, но вам нужна реклама, в качестве второго бонуса вы можете выбрать рассылку по группам facebook это порядка 200 групп и рассылку по доскам объявления это порядка 500 групп возможно к моменту записи этого урока будет еще включен один бонус это связан с рассылкой сообщений по пользователям youtube вот такой вот рекламный рекламный пакетик бонус номер два и третий бонус Надеюсь, он кому-то будет полезен и интересен. Это моя личная консультация в скайпе по вопросам, которые вас интересуют, связанных с ютубом, с социальными сетями, заработками в интернете. Я вас лично проконсультирую по интересующим вам вопросам. Вот такие вот три бонуса. Как я уже сказал, вы выбираете какой-то один из них, и он вам выдается взамен на ваш отзыв о Тренинг. Сам отзыв, что он из себя должен представлять Он может быть текстовым, но не менее 4-5 абзацев По 3-5 строчек каждый И, конечно, он может быть и лучше всего, если вы его запишите Что должна быть в отзыве? Если вы пишете текстовый отзыв, то вы должны однозначно представиться И дать ссылку на свою страничку в социальной сети, на любую ну, чтобы доказать, что вы не фейк, а живой человек. Если вы делаете запись видео, то это уже не обязательно. Вам необходимо сказать, какие знания у вас были до начала тренинга и что изменилось по окончанию тренинга. Необходимо сказать ваше мнение о подаче материала. То есть как материал подавался на тренинге, было ли понятно, непонятно. Вот. Возможно, у вас есть какие-то рекомендации, пожелания. Возможно, вам что-то не понравилось. Пожалуйста, вот это вот все опишите. Дайте свою честную, объективную оценку этому тренингу. Сразу хочу сказать, что если вы напишите какой-то отрицательный отзыв, то это будет даже хорошо. То есть какая-то положительная, какая-то объективная критика однозначно нужна. Я буду вам за это признателен, и вы получите свой, свой бонус, который выберете. Итак, как же забрать эти бонусы, где их забирать, то есть чисто технически? Чек-лист будет доступен сразу же на этой страничке в дополнительных материалах. Берите и скачивайте. Приглашение на, на тренинг, который для вас будет бесплатно, поступит вам на электронную почту. Пожалуйста, пользуйтесь этой почтой. Проверяйте сообщения. Скорее всего, это будет где-то летом. Те, кто хочет попасть в закрытую группу, Проекта соцгуру вам необходимо перейти по ссылочке, которая тоже будет в дополнительных материалах, на раздел э, в проекте соцгуру, посвященный Братству Квизгрупп и написать сообщение, в котором указать ваш номер в Братстве Квизгрупп и написать типа «Хочу закрытую» или «Хочу получить доступ к закрытую часть». Значит, напишите, пожалуйста, когда вы закончили прохождение тренинга, чтобы администратор смог вас найти и идентифицировать Как только вас переведут в закрытую часть форума, вы опять же в этой же теме увидите ответ от администрации, что вас добавили в закрытую часть Если вы решили писать отзыв, за что я вам буду очень признателен, опять же на проекте Соцгуру в разделе Курсы в разделе Посвященные тренингу ветки, посвященные тренингу, есть обсуждение, которое называется Отзывы. Вам необходимо в этом обсуждении оставить либо текст вашего отзыва, либо оставить ссылку на видео с вашим отзывом. Под вашим отзывом написать, какой бонус вы хотите. Ну, например, хочу скрипты, либо хочу рассылку, либо хочу. Консультации в скайпе. Все. Я вам сразу же отвечаю, и вы получаете свой, свой бонус. Пожалуйста, отслеживайте сообщения, которые вам будут приходить на проекте «Соцгуру», либо оставляйте какие-то свои контакты для связи. Друзья, на этом Наше бонусное занятие закончено. Надеюсь увидеть вас на своих следующих тренингах. Приглашаю вас активнее использовать наш замечательный проект соцборов. Совместными усилиями мы этот проект раскрутим. Надеюсь, он будет всем приносить пользу и реальную практическую поддержку. Ну и также, кто еще не решился присоединиться к нашему братству Psgrup, я с удовольствием. Буду рад видеть вас в нашем братстве. Всем спасибо. До свидания. С вами был Игорь Черноусов. Вот в таком непонятном российском лесу. До свидания.